Ребят, я пришел на то место, где вот эта вот штукенция взлетает. Я не знаю, как она правильно называется. Корзинка, воздушный шарик с корзинкой. Но это не тот, не классический шарик, который в Каппадокии, в Турции. Да? Это какой-то больше, мощнее. И, в общем-то, он работает довольно просто и примитивно. Ничего особенного. То есть просто они его отвязывают, он взлетает на 150 метров. И потом там три минуты стоишь, по кругу ходишь, фоткаешься, и потом он все тебя обратно приземляет. Стоит все это удовольствие, ребят, 50 ларек. И минимум два человека нужно сюда, максимум 30. У нас здесь вроде ветра сильного нет, а наверху он сказал сильный ветер. Ну, не сильный, ветер, который не позволяет, короче, им залететь. Поэтому извините, но нет. Но так я говорю: слушайте, ну я хочу вечером лететь, Смысл днем, да? Днем. И я и на фуникулер на этом прокатнулся. Интересно, да, но я там уже был. А вот ночью на 150 метров залететь, посмотреть вокруг. Вот это прикольно. Так что а до трех они работают, так что я сейчас. Сегодня еще сюда приду, может найду какого-нибудь человека, да, который тоже полетит. Ну или они начнут наконец-то работать. Классно, ребят, когда есть кому подсказать. Вот мне сейчас Андрюха, помните, тот украинец, подсказал на место. Сколопщепит, такое довольно популярное заведение, недорогое и вкусное. Ой, я кажется не туда попал. Такие маленькие улочки, ты можешь ошибиться с входом. Не, вроде бы нормально навигатор показывать сюда. Блин, ну что, я куда пришел? Перелазишь? А, вот она наверное. Ладно, перелезем. Оп. Сейчас мы его найдем, вот это что ли? Смотрите, видимо, действительно оно такое модное, очень много людей, все стали заняты, и, к сожалению, сказал мне, что ты должен ждать, если хочешь, подожди, я, наверное, подожду. А еще, ребят, завтра буду звонить опять в свою страховую, болит очень нога, прям вот хромаю уже, левая. Я думаю, что это связано с тем инцидентом, который у меня произошел на Кипре, помните, когда меня таксист сбил? Завтра буду звонить, посмотрим, рентген, чего не рентген. Будем проверять, потому что что-то как-то совсем не ладно, Мне очень не нравится. Прям реально дискомфорт оставляет. Короче, ребята, я дождался своей очереди. Наконец-то вот мне курочку принесли. Вообще кайф. Я уже наелся, а ее еще полная кастрюля. Заведение супер популярное. Я в Инстаграме ссылку оставил, что это заведение в истории. Так что подписывайся на Инстаграм. Здесь никак не могу это сделать. Ребята, что-то я вышел на этом это морани покататься. Ночью ветрище что-ли было, или что случилось, я не понимаю. Какие-то бутылки плавают, грязи очень много, вода грязная, посмотрите, какая вода, как лужа какая-то. Но вроде бы, я смотрю, они все равно ходят. Хоть и за завал нету, видите, никого нет, потому что погода так себе. Если плавают, то сейчас вместе с вами на этой лодочке сплаваем. Короче, ребят, все поплыли, я спросил, почему такая вода грязная, сказали, что ночью дожди были, поэтому все это дело стекло, и видите, пока, видимо, не улеглось. Они говорят, чай, кофе и вино бесплатно, что хотите, я сказал, хочу чай, чай налили. Цены, в общем, ребята, они стандартно называют 35, но я сказал, мне только 20. Без проблем. Сразу же отправились. Прогулка где-то полчаса занимает, видите, вот бутылки вся, грязь эта вся, конечно, пришла. Не очень симпатично смотрится. Но ничего интересного. Так, у нас немного народу. Видите, маленький такой катамаран. Ребят, там просто мусора. Я не знаю, видно вам будет или нет. Посмотрите. Вот там. Все, мы даже проехать не можем. Проплыть. Там все в мусоре, все в бутылках. Блин, черт возьми, какие же просто свиньи, скоты те, кто это делает. Смотрите, ребята, вот это жилые дома просто, представляете? На скале где-то висят. Красота, вид, наверное, оттуда бомбовый. На самом деле, это сейчас просто так страшненько после дождя выглядит. Ребят, ну что сказать, в принципе, ничего особенного. А я вот только приехал же, вот если видеть видеокамеру, то 100% это турист, и 100% ему надо предложить что-нибудь. Короче, ничего такого особенного, туда метров 300, туда метров 400 мы прокатились. Еще бы я, знаете, что хотел? Может быть, вы что-то посоветуете? я хотел бы еще прокатнуться на каком-то таком, типа круизном лайнере может быть, он отсюда куда-то плывет, далеко-далеко, где есть своя каюта, можно переночевать ни разу у меня не было такой возможности, может быть, я бы это сделаю в Грузии что думаете, хорошая идея, нет? церковушку, ребят, нашел где-то здесь, на такую маленькую здравствуйте женщина сидит там, сторожит, наверное Короче, ребят, нога болит невероятно. Вот прям чуть похожу, буквально там 2-3 километра в день пройду, очень сильно болит нога. Думаю, ну, наверное, заживет. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. уговаривайся. И сейчас что-то я думаю, а какого фига я буду терпеть? У меня есть страховка. Почему меня не обратят? Что я должен терпеть? Я просто себя, просто сравниваю с правой, левую, и понимаю, что так жить вообще невозможно. Ну, правая, как у нормального человека, ничего не болит, хожу. А левая просто невозможно. Поэтому я сейчас иду к себе в отель и буду звонить по страховке в Россию вначале, куда они меня там направят. Просто невозможно все здесь просто болит. Ребят, смотрите, здание парламента. Помните, где был большой митинг вот здесь, вот когда вся дорога была перекрыта в прошлый раз? И здесь было много людей. А сейчас вот почему-то много полиции здесь собралось. Такой фургон стоит. И вокруг очень много полицейских. Что-то еще... что? -то... А, да, опять намечается. Смотрите, вон народу как много собираются. Видимо, опять что-то намечается у них, какие-то мероприятия. Это, кстати, рассказывали, знаете что, ребят, что когда пришел к власти... Михаил Сакашвили. изначально он заседал вот здесь здание парламента изначально было до него здесь потом, когда он пришел к власти ну какой-то у них там принцип, я уж не знаю на чем он основывается, он перенес это здание и заседал в другом месте вроде как, а потом, когда пришел новый какой-то миллионер, сейчас миллиардер он обратно перенес вот сюда полицейские так косо на меня смотрят я думаю, ну если сейчас забеседуют со мной, спрошу, что там начинает происходить, но не хотят как ребят, вроде, да, фуникулер написано вроде дошел, а вот это какая-то здание телебашни Типа как в Москве, знаете, на Королева. Вот оно какое. Красивое. Вроде бы мне сюда на фуникулер. Пойду спрошу. В общем, ребят, зашел в кассу, купил специальную такую карточку. Да? Стоит это 18 лир. И оно в определенное, в определенное время отправляется, этот фуникулер. Через 10 минут можно подходить, и мы отправимся туда наверх. Там можно где-то какое-то место есть погулять, а потом в одинца должны спуститься. Ух ты, ребята, смотрите, здесь целый такой трамвайчик, прям настоящий. Я, наверное, пойду на вот это место, потому что, сами понимаете, мы движемся вверх, или здесь панель управления, может быть, отсюда все это дело управляется? Тогда, может быть, назад наоборот, да? Вниз? Что думаете, ребят? Давайте быстрее рекомендуйте, скажите. Ух ты, смотрите, там на весь город открывается вид. Все-таки, наверное, днем поинтереснее, потому что сейчас... Еще ничего не видно, хотя, наверное, когда выйдем туда наверх, уже все будет понятно Ух ты, ребят, здесь вообще целый парк огромный, представляете? Ничего себе, здесь реально огромная территория А я думал, здесь просто такая маленькая смотровая площадка такое огромное штукенция, да? Телевизионная башня И они закрываются в 11, я взял обратный билет, но, наверное, я все-таки здесь останусь Все исследую, пойду все что пешком, ничего страшного А еще и там есть колесо обозрения Куда я сейчас, надеюсь, успею попасть? Здравствуйте! А сколько стоит на колесо? Пять. у вас? Есть. Ага. Спасибо, побежал. До свидания. Сказали, 5 минут и закрыто, ребят. Я не знаю, сколько она идет. Может быть, как раз минут 10 эта штука. Обстановка по кайфу. Здесь кондёр, все дела, ребят. Прям очень. Смотрите, а здесь у них какая зона. Кальянчик там, чувачки курят. Два голубка сидят. Я видите в последний вагон забежал, реально все. Главное, чтобы они там меня наверху не оставили, когда все проедут. Скажут, ну, наверное, все, никого нет, ладно. Выключаем. Ну ничего, у меня телефон есть, здесь хорошо ловит. Просто слов не подобрать, смотрите. Какой кайф. Свобода безграничная. Хорошо. Но ты ушла. Это про меня, ребят. Свобода безграничная. Пришла, вырвался из мордора. Ну, кстати, ребят, про мордор. Сейчас вот я. Не могу, ребят, держать в себе, вот сейчас с террористами, с террористической организацией «Талиби», что ли она называется, а, была встреча у Лаврова. Встреча была, ребят, у террористической организации, понимаете? А Путин что говорил в девятом году? В сортире поймаем, в сортире замочим замочим. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. И вот это вот, ребята, мне не дают покоя, поэтому я это публикую в Инстаграм, знаете, в историю публикую. Ну, ну просто мне от этого немножечко легче становится. Я, знаете, ну, понятно, что все, все было абсолютно адекватные, и здесь глупо было бы спорить, но тем не менее приходится общение. Чабличку. Где эти люди, чуваки? Это я обращаюсь, отвечая на вот этот комментарий. Понятно, что чувак этот вряд ли посмотрит, но тем не менее. Где эти люди? Эти люди, я вам тебе расскажу, где они сидят в тюрьмах, они в лагерях, они отравлены, кто-то убит. Вон помните, что Быкова, так же, как и Навального, когда-то отравляли те же отравители с ФСБ. Пытались его убить просто. Но вот такая история, ребята. И где эти люди? Где эти люди? Вы там будете? Где, где, кто готов рисковать? Да, блин, страна много миллионы Что думаете, никого не найдется, что ли? Ну, вообще с ума, с ума сошли. Один дедушка есть, который 20 лет уже си, сидит, блин, цепился власть. Ну, блин, просто, ребята, невозможно. Когда я это вам вещи озвучу, мне немножко становится легче. Поэтому э, вы, вам может это не нравится, вы можете закрывать уши и считать, что «Ты, ты, ты, бред, что ты что-то несешь, этого нет, у нас, у нас в стране все хорошо, пока вот вас не коснется. Я вам не желаю никогда, чтобы вас это коснулось. Пусть вы даже плохой человек. Не хочу я, чтобы кого-то касался такой беспредел, который в том числе и коснулся меня. Но вот меня это сильно тревожит, я не могу об этом молчать. И очень хорошо, что у меня есть какой-то паблик в инстаграме, вот на Ютубе, где. Я могу об этом, во всем говорить, знаете, и не закрывать глаза, не зашориваться, не пытаться, значит, себя убедить в том, что все это ерунда, этого ничего нет. Вот как Дмитрий Владимирович Новиков, например, да, когда-то мой друг, когда уехал, что он мне говорит, да ты предатель, ты меня кинул, там, ну типа того, знаете... И, там, уехал в другую страну, а я вот России за Новикова, Новиков думал, что это его когда-то спасет, вот, вот, вот эти вот банальные фразочки. Нифига тебя это не спасет. Пятиминутка политических моих возмущений, но... Мой блог, ребят, что хочу, то и говорю, так что не нравится, переключаем. Фото бесплатно, абсолютно бесплатно. Я говорю, да не может быть ничего бесплатно, я пойду дальше. Нет, бесплатно, пожалуйста, придите. Бесплатное фото. Одном бесплатно. Я говорю, ну в чем прикол? Не знаю, нет, прикол. Пойдемте. Она меня нафоткал, выбирайте фото. Я выбрал фото, они а вот, пожалуйста, теперь магнитик. А я говорю, и сколько стоит? Ну, типа, 15, то-то, то-то. Типа с тобой магнитик. Я говорю, а вот, блин, в чем прикол, как же вы зарабатываете? Ну. Ребята, вот обратно, видите, я уже приехал не один. В общем, ребята, просто ради вас рискую, куча полиции вокруг, все на меня так косо смотрят, типа, чувак, что-то сюда пришел. А помните, я говорил, что здесь скапливается народ? Я думаю, сейчас после фуникулеров я приду сюда, здесь будет еще больше людей. Вообще никого нет, то есть одна полиция вокруг, а больше никого нет. Не знаю, мне у кого даже спросить, что происходит, потому что я не думаю, что если я у полицейских спрошу, они меня начнут говорить, охотно рассказывать о том, почему они здесь собрались. В таком большом количестве. Были бы протестующие, можно было без проблем подойти и поинтересоваться. Показал вам, что реально безопасно, что вот ты снимай, никакой полицейский тебе не скажет, а что ты снимаешь, а что ты здесь подозрительный тип. Да никакой не подозрительно не может быть человек с видеокамерой там, априори является подозрительным. Нет, ребят, это не подозрительно. Это как угодно называйте, но точно не Любопытный турист, просто блогер или журналист, но не, не подозрительный, у которого срочно нужно проверить документы, подойти и за, застращать. Знаете, это не так. Ребят, интересная такая погода в Дбилиси. знаете, каждый вечер начинает как по расписанию, прямо около 12, идти дождь. Интересно. А я, знаете, я вроде бы все местные блюда, более-менее местные, уже покушал, попробовал. Хочу еще попробовать шаурму. Шаурму. Я помню, в Саратове была... Очень вкусная шаурма, я по ней несколько соскучился в Восточном Экспрессе. Сейчас я постараюсь найти какое-то рабочее заведение, где мне эту шаурму продадут. Идем гуляем дальше. Дождик, правда, холодный, но ладно. Когда я еще буду в Грузии, ребята, и гулять по ночному Тбилиси под дождем? Надо получать удовольствие в такие моменты. Ребята, иду по ночному Тбилиси, вы знаете... Могу вас сформулировать пока только два недостатка Грузии. Первое это то, что тебя не пропускает на пешеходном переходе. А второе это то, что в 12 все закрывают. Вот смотрите, как это происходит. Вот машина. Ну, понятно, сейчас они не знают, что я перехожу. Но вот часто они знают. Вот я сейчас встану вот сюда. Еще будет. А ничего не будет. Вот, смотрите, как это происходит. Вот, понимаете? Вот так это происходит. 777 номер. BR. Запомнили его. Сакашвили вернется, когда я ему передам эти кадры. Он его накажет. А вот смотрите, ночью, видимо, в обязательном порядке сотрудники полиции все едут с мигалками. Видите, вот один полицейский автомобиль проехал до этого, другой. И на самом деле это такая классная очень мера, ребят, которая позволит, ну, во-первых, остальным быть более бдительными, да? И не совершать каких-то правонарушений, преступлений, понимая, что вокруг вот они с мигалочками катаются, да? А что, например, важно для меня, как для туриста, просто видеть сотрудников полиции в случае необходимости обратиться к ним. Вижу их далеко, и к ним обращаюсь. Понимаете, да? Привет, короче говоря, вчера я Продлил вот этот отель, этот апартмент еще на пару дней Сегодня ночью мне, мне хозяин очень сильно извинялся Извините, пожалуйста, нас просто уже забронировано, мы, мы не знали Ну, ну, короче, очень супер вежливо, они реально здесь супер Вот вы именно в этом отеле? Блин, все круто, ребят Все круто, кому надо будет, вы мне скажите Я вам как-то как ссылку на букинг что ли, передам? На, именно на этот отель чтобы мы дифференцировали да, плохие места, которые мы мы негативной отзывы пишем, и хорошие места, куда реально нужно стоит заселяться, где недорого. Сейчас вот он пришел, мужичок взрослый, он говорит, извините, пожалуйста, мы, мы, мы очень извиняемся за то, что так вышло, но мы вообще в другой подберем номер, просто, говорит, новый клиент, вы поймите, что они, ну, люди пришли, куда им деваться, как быть, ну... И, говорит, они могут нам отзывы плохие оставить. У нас там рейтинг безупречный. Хотелось бы портить. Я говорю, да, ребята, вы что, вообще проблем никаких? Вообще нет. Я говорю, мне у вас понравилось, я сейчас пойду сам себе другой найду. А как освободиться, я к вам еще и вернусь, потому что у вас очень круто. И соседи, говорю, как на подбор, говорю, все, все вежливые кругом, ну, то есть супер. Он говорит, вот возьмите литр вина мне дает. Просто хорошее отношение. Просто доброе, доброе отношение. Вот, вот к чему приводит. Понимаете, и друзей приглашаю, и вам рассказываю. И вспомните там, да, ты здесь на эти темы не разговаривает, и там тоже. Ты там все, да? Ты че офигел что ли? Вообще, ребята, я перешел в другой отель, тут прям буквально за углом. Ну да, он тоже классный, но мне тут больше понравилось, потому что тот все-таки апартмент, ребят. Я вам тоже рекомендую все-таки арендовать апартмент, потому что, ну потому что вы видели, удобство вообще не с простым отелем. А, алло, Виктор, здравствуйте. Я бы хотел бы обратиться за медицинской помощью. Где находитесь? А, в Грузии, в Тбилиси. Номер полиса, пожалуйста, надавите. G -V A вы знаете, нога что-то болит. Вот, когда хожу, тогда болит. Когда не хожу, вроде более-менее голень в э, области голени. я зафиксировал обращение. Запишите, пожалуйста, номер обращения 496. пожалуйста, перезвоним Спасибо, до свидания. Ребят, собственно, та же самая история. Я позвонил в страховую компанию Альфа Страхование. Теперь уже я в груди нахожусь до этого. Они, наверное, скоро страховать меня не будут. Скажут, что невыгодно. У страховой постоянно обращается. Ну, а что я терпеть, Правильно? Терпеть. Я в России терпел. А что, здесь <noise> Ребят, вот вам еще о грузинском гостеприимстве. Сейчас переходил дорогу на пешеходном переходе, и там никого не пропускает. Я может, и показывал. И грузин тоже встал, дедушка, и, и стоит. Я ему говорю, блин, вот видите, как все у вас хорошо, но не пропускает. Он говорит, да. И мы начали с ним общаться, я не знаю, минут, наверное, 40 обсуждали, как что устроено, про политику беседовали, про Россию, про то, про все, опять про этих митинг ЛГБТ. И, в общем, я понял их мнение, ребят, их мнение такое, что, да, ЛГБТ существует, оно существовало всегда, они при Советском Союзе всегда они были, просто раньше они себя никак не проявляли и на площади они выходили, сейчас они какие-то хотят свои своих каких-то прав добиться выходя на площади им это не нравится они говорят местные жители что нам это не подходит нам не нужно здесь нашу молодежь приучать к чему-то похабному постыдному и это противоречит нашим принципам и убеждениям вы в меньшинстве и вы не будете выходить на площади понимаем что вы есть у нас есть для вас бары и рестораны у себя дома можете хоть на голове у друг друга стоять вот он мне сейчас говорит когда я им говорю о том что вот, например, этому дедушке я сейчас сказал вы знаете, вы говорите о том, что вы уважаете права других и вы свободолюбивый народ что вы скажете относительно того, что и эти люди, вот это вот ЛГБТ-сообщество, но также имеет права и почему, если мы говорим о том, что вы можете просто так выйти и заявить о, о своих правах и о том, что вам не нравится, почему вы не можете позволить делать этому меньшинству? но тогда, в ответ на мои вот такие вот возражения, люди начинают как-то возбуждаться немножко агрессирует, говорит, что нам это не нужно, нам это не нравится. Ну, то есть, в принципе, какого-то логичного обоснования я не могу, ребят, услышать. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментах. Я не знаю, ребят, если мы говорим о свободе, о том, что все, все должны иметь равные права и все должны быть свободными людьми, то чем мы можем ограничивать других людей? Если они нарушают общественный порядок, если там ходят голышом, еще как-то, да, то надо их привлекать к ответственности. А просто за то, что они выходят на улицу и идут своей компании, я не знаю, ребят. Но мне кажется, что чрезмерно как-то чрезмерно большое внимание, огромное внимание. Этому, может быть, уделять не стоит. Я не знаю. Как вы считаете, давайте подискутируем на эту тему. Смотрите, ребят, красивый какой фонтан. Но правда, что там переливается? Надо, наверное, найти кран и выключить дело. Мужик испугался видеокамерой. И резко поднялся. Пойдемте дальше. Скорая помощь? Не скорая помощь, а страховая моя Альфа. Я ее, видимо, перехвалил. Что-то не перезвонят мне. Но, в принципе, они мой адрес жительства не спрашивали. Ага. Давайте, спасибо. Я уже был, но давайте еще возьмем. Да, спасибо. Блин, ребята, опять забыл вам заснять кафе для Ютуба. Для Инстаграма все снимаю, для Ютуба забываю. Короче, заказал шашлык себе из свинины. Салатик взял Там под местный. Смотрите, как здесь красиво. Здесь всякие вины, компоты. То, что я искал, ребят. Что-то такое небольшое. Тем временем продолжаю смотреть хардкор. Может быть, кто-то есть среди вас, кто все-таки мне поможет в ноябре попасть на их бои, которые состоятся в Майами. Если кто-то знает способ, как туда попасть, просто посмотреть, скажите, дайте мне знать, пожалуйста. Ребят, ну что, таксист меня вот в такую клинику привез. Довольно далеко она от моего дома. Кятеров, наверное, 15. Пойдемте просить помощи. Отвели меня на рентген врачи. Рентген провели. С костью все в порядке. Сказали, что что-то с мышечной тканью. Ну, видимо, в результате ушиба, перенагрузки последующие. Я много-много пешком ходил. Поэтому, наверное, связано с этим. Слушайте, я так так, так говорю, как будто какая-то трагедия случилась. Все, все нормально, ребята, все круто. Короче, назначили какие-то таблетки. Вот дали такой вот, типа, рецептик. Сейчас за мной товарищ заедет, мы поедем по аптекам, поедем. Ну и поменьше, конечно, активность свой снизить, хотя это маловозможно, потому что ко мне сейчас друзья прилетают, и нам надо везде ходить, гулять, показывать я им буду. Теперь я уже ребята, ребят от могу показывать.